Проект «Город мам» появился в 2016 году благодаря гранту президента Российской Федерации на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России. Прошло полгода, и для нас, мам города Кургана, «Город мам» стал больше, чем просто события. Этот проект стал частью нашей жизни, где мы не только живем в своем маленьком мире, а занимаемся спортом, развиваемся и растем вместе с малышом. Меня зовут Полина, я стала участницей проекта самого первого мероприятия. Сегодня мы с Никитой вновь пришли в библиотеку Маяковского, чтобы обмениваться опытом, общаться друг с другом и дружить с семьями. Это очень здорово, что мы можем приходить на встречу вместе с детьми. Пока ребятишки веселятся, мы можем выпить чая, пообщаться с другими мамами, познакомиться, узнать много нового. Детская зона в городе мам чуть не уступает детским комнатам во всем городе. Нам даже оборудовали отдельно уголок психолога. Это очень важно для мамы чувствовать. Помощь и поддержку исправляться со сложностями первого времени появления ребенка, особенно когда это первенец. Два раза в неделю мы с другими мамами ходим на фитнес и в бассейн. Занятие заряжает энергией и меня, и Никитку. Здесь всегда много мам с малышами. Детки смеются, им тоже очень нравится. Инструктор у нас просто замечательный, веселая и очень энергичная. Больше всего курганских мам собирается на лекции и семинары. К нам приходят и врачи, и юристы, и мастерицы. Некоторые мамы провели лекции на интересующие их тему. в четырех стенах, ходим на спектакли, устраиваем бесплатный обмен одежды, из которой выросли наши дети, собираем игрушки для малышей в больнице. Мы сами придумываем те акции, в которые хотели бы участвовать. У организаторов «Город мам» немало работы, а мы узнаем о ней из группы ВКонтакте. Смотрите, это мы плаваем, а вот свинкопарад 1 июня. Тут мы с девочками на фитнесе «Мама плюс малыш». Это коробка храбрости, наша первая елка, а это наша аллея. Это был чудесный весенний день. Многие курганские семьи пришли после работы в сквер Розана. Активнее всех принимали участие сами ребятишки. Для них это был настоящий праздник. Теперь в центре города растет 50 лип, посаженных молодыми семьями. Каждое дерево будет расти вместе с малышом. Иногда во время прогулок мы специально приходим на аллею города Мам посмотреть, как растет наша жизнь.